Привет, дорогие друзья, это я самый конченый опенкейсер, либо человек. Сегодня мы будем открывать вот этот кейс. Хуя, да, у меня на руке кейс появился, это магия монтажа. Не, реально, прикинь, вот кейс на руке. На самом деле, я очень хотел сделать отдельный ролик по этому кейсу по элементарной причине. Вот эти все темы с инвестициями в CSGO, я их реально люблю, но ну, это можно увидеть... По моему инвентарю, в принципе Я миллион раз показывал, но покажу еще раз То есть это браво кейс это пропуски Самое прикольное, что есть, это капсулы Какие-то алдовые наклейки Причем это не самые крутые наклейки, которые я вам сейчас показал Агентов закупил Я в основном угораю по наклейкам То есть наклеек тут реально много И фурия, я даже не знал, что оно у меня есть Кейсики, вот, Winter Offensive, которые также должны подорожать Зимние и летние спорцы а, ну вот, Туловская наклейка за 23 тысячи, есть золотые наклейки, вот она. Без прикольного, Титановская, и Бэй Пауэр. Короче, наклеек много, и вот эти вот инвестиционные истории кэс я люблю. На вилдропе же есть кейс, в котором наклейки, дорогие скины, которые потенциально могут подорожать, называется он кейс инвесторов, инвесторов. Короче, тема прикольная, хочу проверить. Но сейчас хочу поговорить о выданном балансе, о том, что вилдроп скамит. Это тоже важно, пожалуйста, посмотри эту часть. Начнем с выданного баланса Баланс мне на этот ролик никто не выдавал Хотя, казалось бы, логично было балик попросить Если я хочу сделать видос по кейсу Но есть одно и самое главное Но Как и у всех ютуберов абсолютно на всех сайтах, у меня также стоит на вилдропе подкрутка, я об этом вам, ну, миллион раз говорил в каждом ролике. Если я делаю ролик за оплату, то либо я ввожу скинов на какую-то определенную сумму, либо мне просто платят кэшем. Я хочу именно проверить кейс, желательно, конечно, чтобы мне включили подкрутку, чтобы, если что, что-то крутое вывести. При условии, что я рекламу делаю, что-то крутое вывести не смогу, потому что есть определенная стоимость. Но когда подкрутка, да, как показывал уже изи дроп, скины могут выпадать, блин, за любую стоимость, и это очень круто, блин, я такую сейчас чушь говорю, очень круто, что есть подкрутка, но, тем не менее, да, можно вывести что-то крутое, и никто мне за это ничего не скажет, потому что по факту мы ни с кем, ни о чем не договаривались, да и тут больше говорить нечего. Закинул я 250 рублей, вы дальше увидите, что мне выпало, ну, та же история, как была и с изидропом, то есть с самого первого кейса мне выпала крутая шмотка, и я такой, вау, надо это записать. И следующая тема также важна. Блин, очень долгое вступление, но ладно, кто захочет, тот посмотрит. Очень частые комментарии, вилдроп скамит, вилдроп не выводит. Ну, адекватная часть тех людей, которые смотрят мои ролики, понимают, что рисковать своим авторитетом и рекламировать сайт, который мало того, что, по вашим словам, не выводит скины, так еще и скамит и ворует аккаунты. А, кстати, своровать аккаунт, если авторизация проходит через официальный сайт Steam, это нереально. Но, видимо, какие-то гении этого мира об этом не знают, конкретнее те, кто в комментариях пишет глупости. А все-таки на канале 420 тысяч подписчиков, поэтому рисковать своим авторитетом, а напомню, на канале почти полмиллиона подписчиков, я не хочу и это бред. Тем более реклама скама стоит где-то ну, X, да, вот-вот она, стоимость X. На YouTube-канале я зарабатываю, не буду скрывать больше... 400 тысяч рублей в месяц, и мне это просто не надо убивать свой канал ради того, чтобы отрекламировать скам условно за 100 рублей. Это высшая степень бреда, ну и плюсом ко всему, я негативно отношусь, я даже всегда с этим боролся и продолжаю бороться со скам-проектами, поэтому эта история не об этом, я очень рад, что меня смотрят адекватные пользователи и пишут, мало того, что пишут, отвечают идиотам в комментариях, потому что у меня с этого говорит жопа, люди думают реально, что я рекламирую скам. Ну, в общем, хотел высказаться, я это сделал, извините, что такое было долгое вступление, но вот два самых главных момента мне нужно было разжевать, почему на этот ролик баланс не выдали и то все-таки, что вилдероп не является скамом. Сайт не защищаю, все-таки за никто не платил, могу спокойно сказать, да, сайт говно, дам никому, так как мне выпадать не будет и не нужно сюда депать ни копейки, сайт этого просто не заслужил. Я желаю вам приятного просмотра и мы начинаем этот ролик. пором парам пом пау Повторяется история с изидропом, человеку выпала наваха Причем хочу сказать, что она выпала с кейса за 250 рублей. Ну вот вообще, да, беспалевная тема. Сразу на балике 4000 рублей. Проверяется, кстати, подкрутка всегда на бесплатных кейсах. Ну я по примеру изидропа это говорю. То есть вот, пожалуйста, закинул 250 рублей, открыл первый бесплатный, выпал нож. Естественно, только человеку так выпадает больше никому. Но э, хочу все-таки напомнить, да, что сайт говно, чтобы вы, блин, не думали, что я эту историю сегодня по крайней мере рекламирую. Четыре тысяч... тысячи рублей тем временем на балансе. Не знаю, что даже тут открыть. Попробуем а тайные штуки 3. Слез под крутос, что-то должно сразу дропнуться. Если нет, то, ну, будет хуевый ролик просто не выйдет. Хотелось бы, конечно, чтобы вы его увидели. Во всяком случае, золотой карп. А, до Калаша доехала. Бля, все, вы увидите этот ролик. Вы по-любому его увидите. Спойлерну, если вы увидите, все то, что хочу я сделать, получилось. 8000 выпало с тайного. Это просто космос. Ты просто космос человек ты просто космос в общем кейс для инвесторов я не знаю куда ставится ударение поставьте его за меня пожалуйста давай поехали бля поддержите ролик лайком реально вот что я кайфую то что вилдроп набирает просмотры. я знаешь смотрю тогда пока откроем смотрю аналитику и короче его ищут в поиске ютуба ролик появляется в рекомендациях то есть видос с вилдропом смотрят привет элитный мистер и элитный отряд я не знаю что это элитный мистер элит Элитный, элитный мистер Мохлик Мохлик, элитный ответ, прекрасно Продаем, это нам не интересно. Ну и вот, я в миллион раз говорил и в миллион первый раз скажу Сайт смотрит, как смотрели кейс батл, когда он вышел И это реально круто, потому что я благодаря этому могу канал буснуть А плюс у меня еще здесь под круто стоит, естественно, кто бы этому рад не был Че вообще может выпасть? Самый крутой дроп с кейса, это кожа за 40 рублей Это вообще шикарно В остальном наклейки, кстати, а, с учетом того, что кейс стоит 2 капочки, почти Наклейки тут очень дешевые есть То есть элементарно... по. По-моему, вот такая вот наклейка в ВПшке, она, блин, плюс-минус как кейс стоит. Или даже меньше. То есть это недорого, хотя я могу ошибаться, вот это дешево. Это дешево, естественно. Да вы сами понимаете, вы же не глупый что я все это объясняю. Ядерная угроза, помимо наклеек, да, скины, которые в теории, ну, могут, наверное, подорожать насчет пилота. Ну, хотя пилот, да, пилот, да. Относительно стоимости кейса, он тоже дорожает. Ой, относительно, относительно, блядь. Вместе с прайсом кейса, прайс кейса растет. и Скин дорожает. Посейдоны Это все понятно. Пошли золотые наклейки Агенты, вапы Азимовы. В принципе, все Короче, ясно. Я хочу какую-нибудь Крутую наклейку выбить. Тут, по-моему, была Где-то я видел голографическую I power. Ну, вот она, да, конечно Нереально, но будем пробовать Поехали сразу. Че, мы 4 кейса? Погнали 8000 на балансе. Нужна Женщина по щекасти, Как говорится В известном произведении для школьных Образований. Для, для школьных учреждений Кстати, красная линия. Вопрос в прайсе и в качестве э, Понятно, блядь Понятно. Все, а может реально ролик не выйдет с такой историей? Ладно, давай кейс начинающего темщика, хрен с ним. Поехали там, кофеманию, чейхану, откроем всю историю. Бля, кофемания кофемании Занесите мне денег, я все-таки рекламу делаю. Блять, что за говно? Под... А, стой, статрек. Я думал, остановится на середине. Так, статрек, это заебись. Это 900 рублей, а потратили мы сколько? Не, нормально, ок, Похуй, давай еще фастом пизданем. А, вот это уже наше. Блять, вот вам круто, вы знаете, есть ролик на канале или нет. Я пока хуй знает. Много матов надо убирать, выйдет ли он или нет. Высокий шанс окупа 990 рублей. Кейс за 99 рублей. Блять. Понятно, байт на ножи и на э, прочую историю, а зиму, а зиму, блять, нормально, а подожди, отзаебись. это заебись, это 200 это прям годно, это годно, это 8000, так, ну, конечно, мне это, давай-ка мы еще высокий шанс ёбнем, да, не реклама, сайт говно, ну вот ре... я не знаю как, понимаешь, в чем прикол, у меня контент по кейсам, я снимаю любой сайт, абсолютно любой, вот реально любой, я, знаешь, заливаю его говном А если ты мои ролики смотришь, я это делаю прям так, знаешь, с настроением, блять Для элементарно любой поизику, посмотри, как мы это делаем И пишут, что реклама А как мне снимать э, cs контент с кейсами, да? Как мне снимать open кейсы А если вы говорите, что все реклама Куда мне уйти, что мне делать? А в кэске открывать не хочу, потому что, блять, там подкрутки нет, статрек, зубная фея Уж что там нихуя не выпадает Я открываю, типа, когда новые кейсы выходят, но ничего не дропается 200, а мы потратили? чем мы потратили? А потратили мы похуй, да? Фастиком попробуем. Я хочу денег нафармить сейчас на кейс инвестора. Мне это интересно. 4К, заебись. Даже небольшой окуп. Все-таки кейс инвестора я хочу максимально раскрыть. Тема прикольная. Блять, хочу какую-нибудь пиздатую наклейку. Вот реально. А тут еще наклейка во есть. Ну, понятно, что типа кейс инвестора вся история. Хочу что-нибудь пиздатое с этого кейса. Блять, какие агенты, да, Егор! Ну какие доктора? Зачем мне? Я вроде здоровый. Блять, 700 рублей, и что делать будем? Ну давай, хуй с ним, высокий шанс окупа. О, давай студенческий 95 рублей. Я вроде не студент уже, не учусь давно, не понравилось, мне это вообще не мое. Ну ладно, попробуем студенческий кейс, посмотрим, зря ли я ушел с университета или нет. Походу, блядь, походу... А, стой, стой, если... Так, это заебись, это 1250, походу все-таки зря ушел, потому что вон студентам падает, это заебись. А давай мы попробуем дорогой кейс открыть. Блядь, ну тут ширп может выпасть. Я надеюсь, что все-таки не гроза, а что-нибудь получше дропнется. Лишь бы не три грозы. Блять, ну пиздец, джекпот из гроз, ебаных. Ясно, нахуй. 100 рублей на балики, заебись. Вот сейчас думаю, куда их засунуть. Ну тут 99 рублей все-таки кейс, который открывали. Блять, вот сейчас либо все, либо ничего уже. А почему, кстати, не меня... А, не меняется если Меня сюда не заносит. Что за нахуй? Почему, блять, мне это. Сейф. Это. А, это еще 12! -ка! Блять, кайф! Я думал ты, ну типа так же 6. А почему я не появляюсь в топе F5? Почему меня там нет? О, заебись, появился, блять, чисто по щучьему велению по человетовскому хотению. Ну, блядь, нормально. Не, слушай, мне эта движуха нравится. Если так дальше у нас с сайтом пойдет разговор, то будет заебись. Кейс инвесторов. Поехали, гуляем на все. Это миллион кейсов инвесторов сегодня, хуярим. Ну давай, блять, давай, уйбуй повар, пожалуйста. Уйбуй пувар. А, говно. А хотя рентген, Егор, неплохо. Синий фосфор, найс! Найс, nice! найс nice! Это, это прям, ну это уже Хорошо, это хорошо Так, М-ку мы пока оставляем Бля, я не знаю, может вывести нахуй Ну ладно, давай дальше, М-ка дорожает И по-моему она не стоит 16 тысяч Вопрос в том, что она не стоит 16 тысяч. Мне кажется, хер она за такую стоимость. Вот iBuyPower, окей. Okay. iBuyPower, да, это, это есть одна. iBuyPower оставляем. Но синий фосфор, не знаю, я, конечно, попробую вывести, но что-то хз. Слушай, неплохо. Но это подкрутка, я напоминаю, вам так не будет падать. Для меня контент лютый, потому что, ну, я хочу все-таки кейс инвестора... Ну, все ГГ. Хочу все-таки кейс-инвестора пробить. Но я думаю, что будет жестче падать. Прям, блин, кейс инвестора, сука, ебнутый потенциал у кейса. Бля, ну все ГГ. Че, пробуем синий фосфор? Мне кажется, он не выведется. Мне прям кажется, что Ну, они не дадут за 16 тысяч его забрать. Нет такого скина. Если он выведется, я хуею, серьезно. Заберется? Найс, блять! Кайф! А сколько, бля, а сколько он стоит в стиме? Он не может стоить 16 тысяч, это бред. Это бред, он не может, блять, 16 стоить, стой. Ждем, ждем, ждем. Кстати, э, не реклама, да, сайт говно, но вот в защиту сайта пишут, что не выводит. Вот и сейчас будет мат, а у кого родители рядом выключите, вот хочется спросить тех людей, кто-то пишет. Вы долбоебы. Ну вот реально, вы ебнуты. Выводит, да, я ютубер. Но он всем, блять, выводит. Ну просто это бред. Это ебаный бред. Я не буду рекламировать скам. Мне это нахуй не надо. Да даже если б сайт выводил только мне, и там мне в Драгонлоры выпадали или еще что-то, я бы уже напрямую говорил, что, блядь, сайт с камнем. Или просто забирал DL и не делал ролики. Но здесь все выводится, бля. Так что не едите мозги, идите нахуй. Все, можете включать звук, я, я, я прогорел. Тем временем у нас 22 рубля. Похуй давай попробуем. Это, конечно, глупо, но ладно, хуй с ним x 2 46 рублей По некорректная сумма, а чё, блядь, мало? Чё, тебе мало? Я не могу с такой суммы апгрейд сделать Ты ёбнулся, что ли, сайт? на? Чё, тебе мало? О, заебись А чё, чё, чё была за проблема? Почему я не мог сделать а... Апгрейд А это, блядь, это неплохо Скин Так, давай-ка мы x 5 ёбнем О, наклейка Наклейка за 182 рубля Бля, зайдет или нет на 17%? Но мне уже нападло нормально Вот сейчас... Да, заебись! А мы это тоже заберем. Чем? Че мозги-то? доебать? давай заберем. Она дешевая, но она, она подорожает. Так, у нас там два скина улетела, сейчас все будем принимать. Еще и наклейка. Да, заебись, сейчас все будем смотреть. Одна наклейка еще не пришла, но есть два скина. Я, выш... я сейчас сам охуел, серьезно. Типа, знаешь, обычно, когда выводишь, есть разница: либо в минус, либо в плюс. До такого плюса я еще ни разу не видел, что в симе так дороже стоит. Короче, IB Power 2014 года это вообще заебись вложение, оно растет всегда. По-моему, теперь у меня две таких наклейки. Опять же, если я не ошибаюсь. Нет, а, да, у меня три таких наклейки Одна из них голографическая За 9 тысяч, а две других Ну, типа, вот они, заебись, это крутая тема И синий фосфор в стиме от половиной тысяч Так он стоит сколько? Ну, а, 16 тысяч Он стоит, блять, типа, мне кажется Почему он такой дешевый, он закаленный или какой? Он немного поношенный? А почему синий фосфор Так стоит? В чем, в чем мем Собственно говоря, ну 17 Ну сейчас он на 22, короче, тоже заебатое вложение Средств он по-любому взлетит Сейчас еще дождемся одну наклейку, посмотрим, также придет, нет. Так, наклейку он не может найти на маркете, я так понимаю, но мы ждем. Во всяком случае, самые пиздатые Фосфор и IB Power пришли. Бля, IB Power это прям кайф, да и Фосфор заебись. Но единственное, мне очень долго пришлось ждать эту наклейку, цену я и не смотрел еще, но я заказывал ее вот второй раз, и она шла очень долго, очень долго. Она стоит 166 рублей, то есть на 16 рублей дороже, чем на ВДшке. Короче, всем огромное спасибо, это был обзор Инвестор Кейса, я честно признаться, еще я хочу сделать по нему ролик, потому что потенциал у кейса реально ебнутый, я хочу полностью его реализовать. Пожалуйста, поддержите этот ролик и эту идею лайком, еще сделаем unpacking, анбоксинг, короче, этого инвестор кейса, будет интересно, оставайся с нами. А я на этом с вами прощаюсь, это был Человек, всем спасибо, всем пока.